Моя тема будет одна из последних на сегодня, но у нас с вами сегодня впереди будет еще очень много интересного после ужина. Я хочу сейчас поговорить именно о том, что мы получаем за подключение, да? потому что то, что сейчас сказала Виктория, знаете, те фразы, что мы можем время раздвинуть, да? мы можем его… что-то как-то еще… остановить его. Я хочу даже добавить, мы теперь можем его еще подарить да? нашим водителям и заплатить за это время. То есть мы им подарили 4 часа. Ну, 100 рублей – это же подарок, правильно? Вот мы им подарили 4 часа с нашим приложением. Поэтому, друзья, со временем у нас все в порядке. И я вам хочу сказать о том, что а, очень выгодно а, иметь в своей структуре разные, разных людей. У кого кто уже, ну, давайте так, у кого больше 10 человек партнеров, которые с франшизами? В первой линии. Молодцы. А у кого есть хотя бы два? Хотя бы два. О, весь зал. Да, ну, большинство, по крайней мере. Друзья, вот теперь смотрите: действительно важно иметь у себя в партнерской программе людей, у которых есть лицензии, и они говорят: Я хочу получать процент от рынка, да, абонентских платежей. Вы вот его сделаете, а я буду довольствоваться двадцатью процентами. У кого такие есть в структуре? Очень. У меня очень много таких. Очень. А у кого есть люди, которые говорят, э, я жду, когда можно будет пойти подключать водителей. У меня тоже таких очень много. Есть люди, которые говорят, я очень люблю MLM, и поэтому я пойду подключать людей в Европе, в России. У кого такие есть? Рук меньше, правильно, потому что это бизнес, да? И ему тоже нужно учиться. А вот теперь обратите внимание, я поздравляю всех тех, у кого в структурах есть и первые, и вторые, и третьи. Потому что сейчас уникальный момент для компании, он уникальный, друзья. Вы можете одновременно делать сразу несколько вещей. Ваших э, Кто-то пойдет подключать водителей, и вам невероятно интересно подключать этих водителей и самостоятельно. Потому что компания самые большие деньги платит за то, что мы помогли развить мобильное приложение. Иначе мы, в принципе, были бы ненужны. Правда? Поэтому самые большие деньги компания будет выплачивать именно этим партнерам. Давайте мы сейчас вернемся а, к нашей структуре и к тому, за сколько и чего платятся в компании. То есть что такое наша партнерская программа. Быстренько проходимся по нашим лицензиям. Итак, а, мы с вами можем приобрести любую лицензию, будь то с европейскими долями, либо с российскими и СНГ долями. 11500, везде дается одно бизнес-место в бинарной структуре. Личная продажа нам, на какой бы пакет мы ни вошли, любая личная продажа лицензии дает нам 10%. То есть если я подключила Викторию и дала ей возможность построить свою водительскую структуру, мне сразу, моментально, в этот же момент на счет пришло 10%. Виктория взяла лицензию за 88-500, мне приходит 10%. Дальше. Групповой бонус с меньшей группы. Это выглядит у нас таким образом, что выстраивается система бинар. Я беру фломастеры, в принципе, можно камеру для того, чтобы было видно то, что я рисую. Итак, мы купили лицензию. У нас есть два направления. Одно правое, другое левое. Обязательное условие, друзья, особенно для тех людей, кто у нас новые партнеры, да, и те, кто приехали сейчас до разобраться в компании и понять по пути ли нам. Два направления. Одно правое, другое левое. Мы продали две лицензии, два партнера у нас приобрели. Это значит, то, что один партнер стал в одну сторону, другой партнер стал в другую сторону. С этого момента у нас включается бинарная, бинарная выплата. То есть первое, нам заплатили 10% за личное подключение за продажу лицензии. Второе, премия по бинару у нас идет. В зависимости от того, на какой мы лицензии. Если мы на лицензии 11500, нам дают 5% от меньшей ветки, от товара оборота в меньшей ветке. Если мы на лицензии 44500, то идет 7% с меньшей организацией. 88500, 10% с меньшей организацией. То есть пишем 5, 7 или 10 процентов. Третий доход – это наш с вами матчинг-бонус. Тогда, когда в нашей организации люди начали зарабатывать, зарабатывать от продажи лицензий. Как это выглядит? Можно вернуть слайд. Угу. Так, давайте к матчинг-бонусу мы сейчас с вами подойдем. Значит, стоимость в рассрочку у нас каждого пакета на мини рассрочки нету на среднем, на среднем пакете 22 500, 25 500, да, просто опечатка, и 35 500. Доли токены в рассрочку в полной идет 5, 15 45-90. Ну, то есть эти вещи мы сегодня с вами уже проговаривали. Вот это те деньги, которые компания платит нам сейчас за подключение именно лицензий. И следующий слайд. Матчин бонус. Очень хочу остановиться на нем, потому что у многих партнеров вызывают вопрос, что нужно делать для того, чтобы получать процент, от работы своих партнеров. Мы сейчас с вами понимаем, что у нас есть Россия и СНГ, работы, друзья, не паханное поле, потому что это сейчас реальный старт. То все, что мы делали до, это была просто хорошая разминка на самом деле. Мы хорошо размялись, мы размялись достаточно хорошо и достаточно динамично, и это все благодаря тому, что действительно очень щедрый план вознаграждения, который позволяет сейчас дать людям деньги для того, чтобы зарабатывать здесь и сейчас. В тот момент, как только ваш человек получил деньги с бинарного бонуса, допустим, он заработал 10 тысяч рублей за неделю, нам выплачивают, можно… Если у нас два партнера, мы получаем 10% от его чека в бинаре. Эти деньги, друзья, все складываются за каждую неделю, и выплата матчин-бонуса происходит один раз в месяц. В первых числах, с первого по третье идет начисление. То есть если мы 4 недели получали по 10 тысяч, наш партнер, которого мы с вами пригласили, у него есть лицензия, Четыре недели он зарабатывал, каждую неделю по 10 тысяч, он заработал 40 тысяч рублей. Наш доход будет 10%, это 4 тысячи рублей за месяц. При условии, что в нашей с вами личной организации, это называется первая линия, вот мы подключили партнера, он у нас находится в первой линии. 4000 рублей мы получим при условии, если у нас их два. Прошу вернуть а, слайд с матчинг-бонусом. Теперь смотрите, а, насколько важно иметь в своей команде большое количество первой линии с лицензиями. Для чего? Давайте разбираться. Потому что если у нас четыре а, партнера, мы подключили… Давайте я сейчас нарисую, потом подключим, да? Если мы подключили еще двоих личных партнеров, тогда нам выплачивают 10% с личных партнеров, с их дохода по бинару. И 5% нам платят со второй ветки. Вот эти партнеры, каждый пригласил, теперь можно камеру, каждый из них пригласил своих личных партнеров. Я нарисую квадратики, чтобы отделить личных от неличных. Вот это уже вторая линия пошла. И теперь представьте, вот эти партнеры, четыре человека, которые уже не, не мои лично приглашенные, их пригласили люди, которые у меня вошли и стали работать. Они заработали каждый по 40 тысяч за месяц. Эта сумма на самом деле небольшая. Они по 40 тысяч заработали. Моих теперь 5%, потому что у меня оказалось не два партнера в первой линии, а 4%. То есть чем больше моя первая линия, тем глубже я начинаю брать премию с, э, с матч-бонуса. Это понятно? Поднимите руки, кому? Понятно. Отлично. Напиши, э, поднимите руки, кому непонятно? Есть такие. Отлично. Мы теперь знаем, чем мы будем заниматься с вами на ближайших вебинарах от компании. Да? Хорошо. Значит, я хочу еще… Ну, давайте вернемся к нашему слайду с матч-бонусом. Если мы с вами просчитаем, что 6 человек в моей первой линии, я пригласила 6 партнеров. Мои шесть партнеров в первой линии могут быть людьми, которые говорят, мы пойдем сейчас подключать активно таксистов, водителей. И вообще людей, кто умеет держать баранку в руках. Да? То есть у нас целевая аудитория, друзья, расширилась. Мы не только нуждаемся в таксистах. Нам, нам интересны все люди, которые ездят. Вот эти шесть человек наших партнеров, они, допустим, давайте возьмем четыре. Четыре да? партнера ничего не делают для развития сети. Они пошли подключать водителей. Вы начинаете получать по 8%, это моя предыдущая тема, помните, которую я рассказывала, они у вас работают, занимаются наполнением мобильного приложения. Они получают своих 12%. Вот смотрите, они пошли подключать водителей. Подключили, как Виктория говорит сейчас, каждый как минимум по 10. Потом приехали домой еще по 10. Потом пошли распечатали флайеры, которые будут размещены в личном кабинете, еще 100 распечатали, еще 100 водителей подключили, и у них начинает идти уже абонентская плата с водителей. Да? Мы видим, что они получают 12 процентов от своих водителей, а нам идет 8 процентов суда. Это, друзья, очень интересно. Но для того, чтобы денег было действительно больше, и это было более долгосрочно и более стабильно, я рекомендую сейчас максимально сконцентрироваться на том, чтобы в ваших командах были разные люди. Потому что ну, взяли, подключили еще двоих а в бинаре, они могут встать только сюда. Вот тут места заполнены, да, потому что тут этот партнер у нас отработал. Можно, можно камеру, да. Можно камеру. Вот смотрите, вот эти ребята у нас пошли подключать водителей. Они у нас структуру, например, не стали строить, или вот построили там по два и все, и успокоились на этом. Они пошли подключать водителей. Мы пошли, подключили еще двоих партнеров, они купили лицензии, и они говорят, вот мы заинтересованы, чтобы у нас было много людей. И а, таких, и таких, и таких. Мы сейчас прям вот понимаем, что а, чем шире... Твоя целевая аудитория, тем тебе же, собственно, и интереснее да, в финансовом плане. И подключили еще двоих. В, личной, в первой линии у нас 6 человек. Вот эти партнеры в бинаре могут встать только ниже, потому что вот это место занято. А это значит, что у нас вот эти ребята пришли и теперь начинают свое развитие. У них может произойти вот так. Может пойти, вот это возможно пришел какой-то супер -лидер, который понял, что все отлично, компания теперь стала еще интересней. И вот, и там, там все что угодно можно рисовать, друзья, это бесконечность. Понимаете, вот их может быть в бинаре, неважно сколько. Нам с вами главное понимать, что все, что у нас пришло в меньшую организацию, мы всегда получаем с меньшей организации всего товара оборота 5, 7 или 10 процентов. Мы можем подключить, в принципе, двоих активных, поэтому я всегда говорю, что в этом бизнесе действительно иногда достаточно подключить двоих активных, и твой бизнес состоялся, потому что эти активные могут построить тебе две мощные организации. У меня произошло следующим образом. Тогда, когда я услышала об идее, я сразу поняла, что мне нужны люди, которые понимают, что такое абонентское обслуживание, которые понимают, что такое MLM, и у которых есть маломальские предпринимательские качества, либо которые готовы обучаться. Но, честно говоря, вот, э, за последнюю категорию я практически к ним не шла. Я даже не успела обойти, в принципе, всю свою, э, весь свой список знакомых. У кого вот такая же история? Кто еще понимает, что он весь свой список знакомых не обошел вообще? Ну, многим не предложил. Вот у меня то же самое. Вот представьте себе, за первые восемь, за первые три недели в команду ко мне вошли восемь человек они расположились как-то вот там в бинаре и эти 8 человек сделали структуру около 100 человек за три недели кто-то пригласил двоих продал лицензии кто-то 5 у них пошло еще развитие вы знаете и это были не все 8 человек, которые работали. Работала у меня половина, у меня 4 человека пошли что-то делать. Все происходило достаточно быстро. Я могу вас поздравить с тем, что завтра для многих из вас будут интересные новости о том, как же какие инструменты можно взять себе на вооружение для того, чтобы ваша структура в донесении информации, в построении структуры была более скоростной, потому что ну, и бизнес сейчас ускоряется, мы видим. Мы видим, что сейчас присоединяется большое количество людей, динамика идет очень большая. Для того, чтобы нам с вами это делать проще, у нас есть для вас очень интересные новости и сюрпризы. Так вот. Я хочу вам показать о том, что важно иметь в своей структуре разные целевые аудитории. Чем их больше, тем вам лучше. И вы знаете, очень интересно, что когда за три недели я получила первый чек в 375 тысяч, я была очень удивлена. Я была невероятно удивлена, я вам честно скажу, потому что таких именно денег за три недели, за месяц я, честно скажу, не видела просто не видела. Притом, знаете, ну, на самом деле опыт в построении MLM у меня достаточно хороший. Ну, более 10 лет в сети я видела разные компании, я много видела лидеров. И я хочу сейчас на примере того, как можно иногда вовремя войти. И сделав правильные, ну, может быть, сейчас движения на, на тему, знаете, я вот мне в принципе все понравилось, идея и все, я готов там, разобраться, но купил себе лицензию и дальше хочу посмотреть, как оно все разовьется. Поэтому сейчас буквально на 5 минут приглашаю сюда сейчас человека, который показал за последний месяц невероятный старт. Давайте поприветствуем... Ну, моего знакомого, хорошего, с которым я уже была знакома и ранее. Это человек из Перми, сейчас с очень мощной командой старцев Тимофей. Выходи, пожалуйста. Микрофончик еще один. <музыка> Будет еще микрофончик, <музыка> да? А, все, отлично, спасибо большое. Я <музыка> не вижу. А все, Тимофей, передайте, пожалуйста, благодарю. А, я расскажу буквально предысторию. Дело в том, что Тимофей а, взял и взял себе бывшую франшизу, теперь а, лицензию. В каком месяце? В апреле. В апреле месяце. И вот взял себе так, знаете, лицензию и, значит, сидел, решил подождать. да Сейчас он расскажет, ну, что там, как вообще, что его, а, что же такого произошло, что он взял и начал сейчас работать. Но дело в том, что за последний месяц а, своей работы в три компании… С а? Три с половиной недели. Давай, три с половиной недели, друзья. Три у него сейчас а, б, уже большая команда, циферки он сейчас нам озвучит, покажет. А, а я хочу, чтобы встали те партнеры, которые имеют непосредственное отношение сейчас к структуре Тимофея. Кто приехал сюда именно? Встаньте, пожалуйста, и помашите нам вот так вот, вот рукой. А Тимофей. вы что там сидите-то? Я не понял. А вы а что сидите, вы сидите, и сидите. Ну давайте, давайте. <свят> да, хорошо. В общем, а... Спасибо. Расскажи, что происходило, какая у тебя ситуация в бинаре, потому что вот важно, что у него выстроилась одна ветка в тот момент, когда он просто сидел в ожидании и почему. Давай твоих. Да. 5 всем минут. привет. Да. Я буквально пять минут. Как это было? Мне позвонила Инесса и сказала, в общем, тема огонь, миллиарды, миллионы, поехали. Я говорю, ребят, я с вами. Я не знаю, что за тема вообще. То есть самое вот главное, мы дружим. Я говорю, давайте. Я вот и вот после первого звонка я там расправил деньги, занял место. Потом ну, как бы все развивалось, само собой. Я не разбирался в теме абсолютно, занимался своими делами, строил бизнес. И получается, что вот в сентябре, да, в сентябре Маша с Инессой приезжает в Екатеринбург, так как мы дружим, а мы в Перми. И вот моя супруга Анна, мы давно не виделись, давай их съездим. Ну и плюс предлог посмотреть, что там происходит вообще внутри бизнеса. Съездили, девочки нарисовали логику приложения, логику вообще бизнеса. На самом деле, хотя до этого времени Маша и Инесса периодически скидывали информацию, там, то презентацию. Я вот WhatsApp получаю, ну, спасибо, что не забывает. Я даже ничего не отписывался. Знаете, бывает такое, просто напоминать о себе. То есть Маша скинула презентацию, я такой, окей, значит, она обо мне помнит, приятно, ну, вот мои такие воспоминания были. Ну и все, и получается, в сентябре я попал на мероприятие в Екатеринбурге. Для меня было важно посмотреть на основателя компании, глаза в глаза, можно так сказать, посмотреть, вообще, куда двигается компания, какие перспективы у компании. Ну и все, и начали как-то делать. Я, честно, на самом деле не понял, как это произошло. Большое спасибо ребятам, кто поверил. Там, без вас бы ничего бы вообще не было. Я считаю, что самое главное в нашем бизнесе – это вообще отношения. И спасибо за то, что у нас с вами есть отношения, эти отношения есть. Спасибо, что поверили. И получается, что сейчас вот неделя, четвертая неделя заканчивается вот в эти выходные, которые вот будут. И за это время, ну там, в одной стороне команда выстроилась, пока я ничего не делал, там 600, по-моему, человек, там 12 миллионов, по-моему, там перелив, да. А в меньшей стороне вот за это время выстроилось 114 человек. И чек получился 430, по-моему, тысяч рублей. Я посмотрела? Аплодисменты, друзья. Вот тут просто аплодисменты. Чек более 400 тысяч человек руб, рублей за три с половиной недели работы. Да, промоушен. Но на ту... Сейчас цель до конца октября сделать, чтобы две, две, два человека бесплатно поехало, а может даже и 3. И сегодня мы еще увидим его на награждении лидерских каникул. За это время он сделал лидерские каникулы. Аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Я вас хочу взбодрить тем, что это не единственная история, которая у нас есть. Поэтому после ужина нас с вами ждет очень интересных много историй. Мы увидим, как простые люди делают вообще интереснейшие вещи и за счет чего. Вы знаете, самая большая ну, знаете, вера, она приходит... Тогда, когда у тебя есть понимание, что любой человек может стать абсолютно любым. Друзья, я вам хочу сказать, что мы команда. Каждый, каждый, кто вошел, какую-то свою лепту вынес. А это значит, что вместе мы можем сделать огромное количество водителей, Новых партнеров, новых горизонтов и стран. Поэтому, друзья, я вас поздравляю с тем, что, знаете, мы действительно один такой большой непобедимый коллектив. Поэтому еще сегодня с вами встретимся на звездной вечеринке. Большое спасибо.